Здорово. Ну... Как ты! А мы продолжаем с тобой говорить об открытии 15-го юбилейного золотого сервера Black Rush сервера, на который я залетел и теперь является моим основным сервером о том, как проходило это открытие лично для меня. И в прошлой части мы с тобой сумели поднять почти 30 миллионов буквально за полдня. Мне несомненно повезло, удача меня не подвела. И уже в этой части я покажу тебе, на что я потратил все эти деньги, куда я их выбрал. И какая же прибыль и перспективы ждут нас с тобой в ближайшем будущем. Ну а если ты хочешь играть вместе со мной, то скачать данную игру ты можешь по ссылочке в описании этого ролика. Регистрируйся на 15 золотой сервер, вводи мой ник при регистрации, так я смогу понять, что ты пришел от меня. И как только достигнешь второго уровня, вводи мой промокод, благодаря которому ты получишь приятные бонусы уже на старте игры. Удачи! Итак, в прошлой части мы с тобой подняли огромную сумму денег уже на старте, нам несомненно повезло. Если ты не смотрел это видео, то обязательно посмотри, тебе, я думаю, очень понравится. Ну и как я и говорил ранее, в самом начале нашего пути главное не наломать дров, не понаделать много ошибок, ведь такая сумма денег просто может кому-то снести голову и он может начать растрачивать их направо-налево, а нам важно вложить было все эти деньги в хорошую будущую перспективу. Я не стал растрачивать все эти бабки на какие-то крутые дома, крутые машины. Я купил себе за донат, а именно за 190 рублей, топовую бюджетную тачку даренькую беху 30 за свои деньги она вполне окупает себя и все что мне нужно на старте это просто передвигаться по городу поэтому данного автомобиля мне вполне было достаточно после чего я отправился на аукцион посмотреть что же там вообще происходит увидев что аукцион закончится примерно к завтрашнему утру я понял что не стоит на это терять времени ведь основные конечные ставки будут ставить уже под утро чтобы не тратить кучу времени на дорогу я решил Приобрести себе квартиру Прямо у аукциона За 450 тысяч рублей Там же и припарковать свой автомобиль Чтобы постоянно не искать его Когда я заспавнюсь Ну а к этому моменту с огромным трудом, с неимоверным ожиданием и нервами, наконец-таки на сервер смог зайти мой товарищ, напарник по серверу, ну и довольно-таки известный ютубер Лэнстон, которого ты наверняка уже знаешь. Я отправился на своей машине за ним, чтобы помочь ему быстренько выполнить начальные квесты, получить за них икспу, ну и как можно меньше терять драгоценного времени. Вместе мы выполнили все начальные квесты. Получили бонусом за них еще немного очков опыта. Лэнстон также приобрел себе за донат недорогой автомобиль для передвижения. Сим-карты ловить топовые было уже бессмысленно, поэтому я решил ему подарить одну из своих топовых сим-карт. Ну а после чего мы отправились на поиски квартиры. Лэнстон приобрел себе также квартиру за 450 тысяч рублей в центре города Арзамас. Ему не был интересен аукцион так как мне, ведь он был настроен также на на строительную компанию, а бизнесы он никакие ловить не планировал. Но при всем при этом, ему так же как и мне очень было важно максимально быстро прокачать свой уровень до 8. Собственно говоря, поэтому мы с ним и решили отправиться куда-нибудь на краешек карты, где нам никто не будет мешать и покрутить донатные кейсы, кейсы за 75 рублей, которых неплохо, как мне показалось падает XP. Скрутив весь свой оставшийся донат, мы еще немного апнули уровни, но к нашему сожалению, стала выпадать все реже и реже а с повышением каждого последующего уровня ее нужно все больше и больше конечно же данное открытие очереди сумасшедший актив все это уже немного стало утомлять и мы решили перейти в рп сон и немного отдохнуть по собственному опыту, хочу тебе сказать, что и у меня и у Лэнстона была такая проблема. Возможно, из-за большой нагрузки на сервер, из-за таких сумасшедших очередей, пока мы находились в РП-сне, нас просто кикало с сервера. Происходил обрыв соединения. И из-за этого мы теряли ту самую драгоценную экспу, которая была для нас очень важна. Нам было важно не пропустить ни один Пайдей, Потому что, чтобы ты понимал, примерно за тысячу реальных рублей, которую ты обмениваешь на 2 и крутишь достаточно большое количество дешевых кейсов но максимум выпадало где-то 10 20 xp а в последующем выпадало уже не более 10 в итоге я зашел уже еще раз вечером на сервер к тому моменту у меня был уже примерно 4 5 уровень на открытие сервера я выделил ровно 10 тысяч рублей из которых потратил только 6 И у меня оставалось 4 я понимал что с авто кейсов мне на Падало неплохо и в покрутке последних трех мне уже перестало так вести я решил на этом остановиться в принципе мне хватало моих 27 миллионов и на строительную компанию и на ловлю еще какого-нибудь неплохого бизнеса на аукционе я решил оставшиеся выделенные деньги пустить конкретно на экспу чтобы одним из первых получить этот заветный восьмой уровень я крутил эти дешевые кейсы весь вечер. Благодаря ним я смог апнуть шестой уровень. Ну а к вечеру на сервер смогли уже зайти и мои давние друзья, которых ты тоже наверняка уже знаешь. Мои друзья также задонатили немаленькие суммы. И им тоже неплохо так повезло. К примеру, Вилл Вуд с 5000 рублей сразу же выбил Lamborghini Авинтадор. Также ему выпало еще несколько неплохих автомобилей. Короче в общей сумме он сделал 30 миллионов рублей и считай даже обошел меня по окупу. Вилл не планировал ловить никакие компании, на компанию был настроен конкретно я, но и понимая, что если я ее словлю, то естественно в ней работать мы будем все вместе, ведь мы давние друзья. Чекнув команду слэш Tab, мы смогли посмотреть какие сейчас уровни присутствуют на сервере в онлайне. И я был сильно расстроен, когда увидел человека уже уровнем с моими друзьями мы отправились в мою квартирку около аукциона время от времени поглядывали за тем что происходит непосредственно на самом аукционе всю ночь общались ну а я потихонечку продолжал крутить кейсы я крутил абсолютно разные кейсы и за 75 рублей и за 250 и за 500 кейсы которые находятся в самом лаунчере я не буду тебе все это показывать у меня материала с покруткой на несколько часов все это можно будет потом сделать отдельными роликами что скорее всего я и сделаю и обязательно покажу тебе что конкретно выпадает в каждом кейсе какие там шансы и стоит ли крутить конкретно какой-то кейс. Выпало мне очень много. Но, к сожалению, не того, что я конкретно хотел. Важна была мне именно экспа. Мне падали абсолютно разные дешевые тачки. Типа того же Запорожца или какого-нибудь ВАЗа. Один раз за 50 рублей мне даже выпал Гольф. Выпало огромнейшее количество аксессуаров. Просто сумасшедшее количество разных аксессуаров. Куча гитар, сумок кепок, очков, часиков, несколько скинов и всего прочего, что скорее всего я буду разыгрывать на своем канале в будущих роликах. До 5 утра мы крутили кейсы, Вил уже не выдержал и решил немного поспать, а я на этот момент уже находился примерно 15 час в онлайне, ведь это было приблизительно 5 утра уже следующего дня и я наконец-таки уже подходил к капу восьмого уровня. Я потратил все свои запланированные десять тысяч рублей на донатные кейсы, половина из них естественно у меня ушла на покрутку именно автомобиля благодаря которым я смог заиметь свои заветные 27 с половиной миллионов ну а вторая половина ушла на сим-карты ну и естественно на покрутку в надежде выбить экспу. ну и самое смешное что в 5 утра мне не хватало всего лишь 4 экспы до восьмого уровня я уже решил не донатить никаких больше денег ради этих 4 очков уровня до завершения аукциона оставалось всего несколько часов и мне было невыгодно идти ложиться спать было необходимо отыграть еще несколько часов и дождаться конца всего этого веселья честно говоря глаза уже просто слепались Но ну и чтобы не умереть от скуки мы с моими парнями отправились к автосалону выгружать все те дешманские тачки которые мне на падали в дешевых рулетках. Примерно 40 минут я сливал в гос запорожцы, ну и всю ту прочую хрень, которая мне нападала. Слив наконец-таки все автомобили, подошло к Пайдею. К Пайдею, в которой я смог забрать бы последнее очко опыта. Ведь на тот момент у меня был седьмой уровень и 31 Одна из 32. И наконец-таки в семь часов утра не прошли еще сутки с открытия сервера. Но я стал одним из первых, а возможно даже самым первым владельцем строительной компании на золотом пятнадцатом юбилейном сервере Блэк Раши. Ты не представляешь уровень моего счастья конкретно в тот момент. Забрав строительную компанию, у меня оставалось еще порядка 19-20 миллионов рублей, 10- чем-то из которых были уже поставлены на один из бизнесов. Я настроился сначала на магазин одежды номер 9, и ставка у меня была на него как раз таки 10,5 миллионов рублей, примерно. Но мой давний товарищ посоветовал мне, если меня перебьют, сделать ставку на магазин 20 4 на 7 номер 13 то находится в арзамасе недалеко от премиумного автосалона он сказал мне что это топ-3 магазин на сервере и в нем будет очень хорошая финка мы отправились все вместе на аукцион к этому моменту уже проснулся и вил время было начало 8 -го. до конца аукциона оставался примерно час мою ставку наконец-таки перебили и я сделал ставку на тот 13 магазин Ставка на тот момент была уже 15 миллионов рублей. Ее никто долго не перебивал. Ну а я уже очень сильно устал к этому моменту. И хочу тебе сказать, что я просто заснул с телефоном в руках. У меня стоял будильник на 8.20, потому что я понимал, что примерно к 9 часам аукцион закроется. И мне важно будет посмотреть, что там и как, и сделать свою последнюю ставку. Я не услышал этот будильник, а скорее даже может и услышать, но просто не смог проснуться, ведь я уже валился с ног. Я провел немыслимое количество часов онлайна с момента открытия проекта, все силы были брошены на ловлю строительной компании, на прокачку моего аккаунта за максимально короткие сроки. И самое веселое, что я открыл глаза в 8 часов 33 минуты. Рядом со мной уже стоял Лэнстон и все мои товарищи, у меня была завалена личка в ВК с сообщениями по типу Сыпайся, ты чё творишь, куда ты делся? Сейчас закончится аукцион. Моя ставка была уже перебита. Я сделал еще одну ставку на 18 миллионов с копейками. И после чего, буквально через минуту, аукцион закрылся. Я попытался сделать повторную ставку, но ее было сделать уже нельзя. Самое главное, что деньги мне не вернулись. И я понимал в тот момент, что мою ставку не успели или даже не смогли и буквально через одну минуту я стал счастливым обладателем еще и бизнеса 24 на 7 под номером 13 в городе Арзамас. Это было самое лютое, самое топовое открытие для меня. Да и для моих друзей в целом. Потому что Вилвуд смог словить топ-2 магазин за 30 миллионов, как и хотел. Ваня смог словить ночной клуб, тоже как он и хотел с самого начала. Все получили то, на что были настроены. Было тяжело, это была сумасшедшая ночка без сна. Было потрачено достаточно немало денег. Но все это окупилось, и я думаю окупится еще раз в день за несколько месяцев, пока мы будем с тобой вместе играть и развиваться. Ведь чем больше мы с тобой играем, тем больше мы получаем денег, опыта. Ну а самое главное – удовольствие от данного проекта. Это было чумовое открытие. Мне безумно понравилось абсолютно все, очень интересная механика аукциона, сумасшедший азарт, ну а самое главное это те положительные эмоции, которые ты получаешь от победы, которую ты смог одержать в конце. Теперь мы будем развиваться на этом сервере вместе с тобой. Я буду делиться с тобой абсолютно всем своим накопленным опытом от данного проекта, делиться с тобой советами и всячески помогать. Так что